О, все, пошло. Нормально. стоп А, ну да. <сiffe> <сiffe> Капец, давай еще раз на вертолет. Это прям интересно получилось. Блядь. Че? Ч ⁇ походь? Так, без курсора. Короче, ты знаешь, А ты где? А? Ой, блин. Вот и придурок. Нет. Во все. <правреш> <с offense> давай. <реш> Это ты тормозишь? Давай, давай, давай, давай поехал. Да. Не дай бог сейчас поворачивать придется. Давай, давай, давай. Та-да-да-да-да-да-да. Десятка тысяч мои. Чё? Ух ты ж! У меня барыга. Кого? Я его сколько. Я его сколько бью ему, хоть бы хны. Давай Походь. и пошел ты нафиг давай, давай. о, вижу тебя давай. сейчас похоже. так, подожди так, выход э, какой бой а, это ты прилетел так, вертолеты че ты выбрал сам... самолет это че у тебя, кукурузник? о, у меня кукурузник я кукурузник взял ой я все я полетел меня ничего не волнует смотри кто летит а моя мертвая петля Опа. Опа. Ой, фигня взлетел. Смотри, как Cit надо. Lose. Нифига Pre ты. Нифига ты. Так, чё бы выбрать? О, давай давай кукурузник два. Ой, чистка, как надо. Опа. Чё за фигня понял как надо да? опа а это не ты нет так мотоциклы самолеты <laughs> это что за пьяный кукурузник так подожди подожди у этого военный как ты как у него название Хантер. Нет. Как у него, как у него название у этого военного самолета? Вертолет, каркаборд, левитан, маневр, о, полицейский вертолет. Вот. Блин, какую-то фигню взял. Смотри, как надо. Слушай, смотри, как надо. Ой, не не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не не, не нет, нет, не нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Ник 308. А вот он. Вот. Ты куда? Ты куда делся? Ну, блять, Короче, да. хрен с вами. Блять, я сдох. Вот, вот так, Аира. Добро пожаловать. Слышь, это мой. Это мой самолет куда пошел? Ты смотри. Че еще давай за самолет на вертолет подеремся? Слыши 10, да? Флэзии. Это мой вертолет. Цель, <свист fare> Называется, кто первым выживет. Блядь. <свист <luxurious> <свист> <свист> <свист> так не честно. честно честно. К нам кстати тоже один финалист пришел. Блядь, меня убили. Господи, ни вот никогда Это... не было такого угара, как здесь. Офигеть. Сейчас, кстати, помогу. Все, я убил его. А, и твое все исчезло. От было, а сейчас... Вот по-любому, там с читерит сейчас. Да. Ты, чтобы да. забраться наверх. Да? Просто... Да. Да. Я, Я уже не хочу, хочу. то да. мне да. мало кажется. Ну ладно, всё, жди гостей. А я все, я себе вертолетик нашел. Дали ребенку игрушку. Давай, давай, иди сюда. Это как у Брейна было. Дали ребенку игрушку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй не давай давай давай взлетай взлетай гандом взлетай Блядь, ну куда ты куда куда куда куда куда Куда? выжил короче хрен с вами ты где она ну, иди сюда сейчас, сейчас тобой я займусь а, вот вижу какую-то машину. Чё, ракеты не прилетели? Убил? Ну если в воздухе, то только я. Такая вонханалия Охренеть Вот это меня прёт Блять Ща ща ща Все чё Гора? А вот видите? тебя о о А в свою? Wow нормально а все нормально поехали прикольно Давай, а этот шар я знаю он скучный да он скучный Давай в эту радугу Фиг, гаси. Давай вот в эту радугу, да. Вот в эту, ну, вот в эту. Калину? Моя маш... Хедшот. Об... Чё Так, куда? Mm -hmm. Гора? Не а, это не ты. Да! <laughs> Я говорю, тут кое-кто появился. Сейчас, mm -hmm. его... Сейчас его убью. Ага, фиг. АФК. Вышел. Где Лада Калина? Моя машина. <смеш> в эту? В эту... В эту... А, в эту. Подожди, только я Ой. <смеш> Двери пооткрывал. <смеш> а, Султан. Твари. <смеш> Давай, поехали их Ой, капец Я волнуйся очень бешено как ты чё ты хоть сам понимаешь что говоришь мне иногда кажется что нет мне нравится. ну давай поехали Ну удиви меня ну удиви меня ух ты ж мать вошь ты ж мать ой ой ой ой ой ой ой ой все полетели нафиг О, все, пока. Ух ты ж, нафиг пошел? Ну молодец, молодец. Ладно, поехали в эту, в эту радугу. Сейчас. Я, короче, не знаю, я поехал. Yeah, <laughs> Че ты где там? Yeah, Бля! Сейчас такой полет будет. <laughs> О, кстати, кстати, я тебе тоже сейчас один сервак тоже скину. Че там? Yeah, там? Догоняйся! Воо! <laughs> yeah. Полетел! А теперь выкидываемся! На нахер? Ахаха, прикол. И где-то там, блять, где-то там полетел. А где приземлился? А вот вижу кого-то. Опять? Ладно, давай. Ну и вот, поиграли мы на этом сервере, так что заходите, играйте также и вот, веселитесь также с друзьями. Так что всем спасибо, всем пока, ставим комментарии, ставим лайки.